Вон вся крыша, блядь. Вот такие вот тут прилеты были интересные. Вот, вся крыша покоцана, блядь. Вот это гражданские машины, просто люди пересекали границу. Вот что осталось от машин. Вот так вот. Вот такие вот вот такими вот осколками били вот она 120 калибра залупа прилетала пожалуйста Что, мужики вам за физический ущерб что-то будут платить за моральный ущерб блять живы остались слава богу все находилось 30 человек гражданских смена таможни и так далее вот пожалуйста летала летало тут у нас вот так вот такие прилеты есть блять горячие точки сука сложу нахуй Это пиздос блять вон все расхуярено 40 минут сука не угоманивались пиздячили вот такая вот обныреная хуячала блять вот так вот так вот и живем вот так вот Вот, тоже он разбит это вот пожалуйста люди люди чудом просто живы все остались просто чудом крыша вон вся как решето просто как решето